Инженер-программист Инженер-программист – специалист в области вычислительной техники, программного обеспечения, автоматизации производственных процессов. Создает каталоги и картотеки программ, документов, подлежащих электронной обработке. Участвует в проектировании компьютерных программ и технологий на производстве. Профессия может быть освоена слабослышащими, маломобильными. Инженер-программист разрабатывает и внедряет программное обеспечение, определяет возможность использования программных продуктов, тестирует, устраняет ошибки, создает программу, читает коды. Разрабатывает и внедряет операционные системы, пишет инструкции по работе с программой, оформляет техническую документацию. Разрабатывает сайты и интерфейсы для работы в интернете, создает мобильные приложения. Инженер-программист работает в организациях органов государственного и муниципального управления, финансовых и экономических учреждениях, органах налогообложения, органах правопорядка и социальной защиты, воспитательных и образовательных учреждениях, суде, органах юстиции, таможне, информационных центрах, архивах, фондах, библиотеках, органах государственной статистики и страховой системе. Основные обязанности. Разработка технологий решения задач языком программирования – Выполнение работ при подготовке и проведении отладки программ. Разработка инструкции по работе с программами. Оформление необходимой технической документации. Участие в проектных работах. Профессиональные компетенции. Знание основных характеристик информационных систем в области их применения. Умение применять современные системные, сетевые, программные средства. Осуществлять выбор технологий. Умение разрабатывать, отлаживать, тестировать программы для обработки цифровой, знаковой и текстовой информации знание языков и сред программирования C++, Perl, Delphi, Java, PHP владение техническим английским языком медицинские противопоказания снижение остроты зрения инженер-программист работает за компьютером в помещении Я как руководитель IT-компании готов взять э, программиста с ограниченными возможностями на работу как минимум по трем причинам Первое, ну к сожалению, Небольшой выбор профессии инвалидов, и они ценят эту работу, это очень важно. Вторая составляющая, вторая причина в том, что программисты э, – это такие люди, которые должны работать щепетильно, внимательно. Э, такие качества есть у людей с ограниченными возможностями, это тоже очень важно. И в-третьих, э, в нашей профессии можно работать удаленно. Соответственно, э, у людей, у которых пониженная мобильность – есть шанс получать э, такую работу, получать задачу на дом, выполнять ее, ну и, соответственно, зарабатывать свои деньги. Требуется высшее образование, бакалавр, специалист.